Новый подарок от Рисалат Холдинга. Только сейчас, приобретая нашу продукцию, диски, флешки, миски, вы получаете в подарок купон на жеребьевку «12 путевок в Хадж». И, внимание, только до 5 декабря при покупке продукции Рисалат Холдинга вместе с купоном вы получаете билет на «Добрый праздник», который состоится 28 декабря в спорткомплексе имени Али Алиева. Все подробности по телефону 8 800 333 44 68.